Всем доброго времени суток, с вами Капсамхали На супертест отправляются сразу две новые машины Одна из них, ну это логично, представитель новой ветки американских тяжелых танков под названием Йох Обе машины восьмого уровня Второй танк это у нас уже средний, также американский, с механизмом до зарядки Да, последнее время, когда у нас появляется в игре какая-то новая механика Обычно это происходит перед Новым годом, да, вспомним в прошлом году это у нас, когда появилась механика до зарядки, из новогодних коробок выпадал танк, как там, под названием Бизонда c 45 по-моему, с барабаном на три снаряда. Перед этим, да, еще годом ранее, когда появлялись двухствольные танки, там тоже из коробки можно было вытащить двухстволку. Ну, как раз, ну, не, я и в том, и позапрошлом году покупал коробки, вот, двухстволка мне не выпала, а Бизонда у меня... Есть в ангаре. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас будем изучать эти танки, да. Ну еще предположу, что скорее всего сделают еще, наверное, премиум восьмерку ТТ, которая тоже в этом году будет шанс выпадения из коробок. Но с другой стороны, на фоне да вот этих механик ну, магазинов до зарядки или двухстволки, вот эта механика как-то выглядит ну не так уже интересно. Так, так сказать, не настолько желанная награда, да, потому что вот эти танки, которые в эти коробки запихивали, как раз они тоже, наверное, стимулировали некоторых игроков покупать эти ящики, открывать, чтобы попытаться, да, вытащить этот танк с новой механикой. Ну, вот этот танк, мне кажется, будет как-то, ну, не, не то, что будет, да, он и есть, не настолько интересный, вот эта новая механика, как вот предыдущие два года. Так, ну смотрим, ладно, сначала что из себя представляет эта прокачиваемая восьмая ТТ. Это танк будет называться м 3 y На выбор будет два орудия, одно стоковое. Ну, кстати, стоковое по параметрам даже, ну, тут 90 миллиметров у нас всего. Понятно, отсюда и альфа небольшая, средний урон 240 единиц всего, но зато комфортная перезарядка 6,4, учитываем, что если сюда поставить, да, там, досылатели, ну, в общем, за всякие модули, то есть перезарядка будет составлять менее 6 секунд. Время сведения 2,1, разброс на 100 метров 0,37. Если сравнить с более, так сказать, да, крупным калибром, второе орудие прокачиваем это... 105-мм, здесь урон, конечно, повыше, 320, ну, для ТТ тоже, конечно, альфа маленькая, но ну, здесь у этого орудия, ну, единственное, только урон выше, да, там, получается, на 80 единиц средней больше, но зато все другие показатели, естественно... Хуже. ну хотя неестественно, да почему-то бронепробитие, к примеру, у 90-миллиметрового орудия базовым снарядом составляет 223 мм, а у 105-миллиметрового орудия бронепробитие 208 мм. Э -э, у специального снаряда все еще хуже, у, ну будем это называть достоковое и топовое орудие. У стокового орудия бронепробитие специальным снарядом 290 миллиметров, а у топового орудия 245 мм. То есть, как вариант, мне кажется, многие игроки будут проходить восьмерку, как раз-таки играя на 90-мм орудии. Потому что, да, пусть разовый урон ниже, но зато все другие показатели достаточно комфортнее. Да? Здесь лучше сведение, э, лучше точность, лучше бронепробитие. То есть, играть, мне кажется, на этом орудии будет гораздо комфортнее. Да И снарядов причем больше Целых 72 штуки Это стокового орудия Успей расстрелять, трудно успеешь Так, что теперь касается мобильности Максимальная скорость 40 км вперед 15 километров назад Удельная мощность 15 лошадей на тонну Ну, показатель достаточно средненький Если где-то будет Надо забраться в горку То, ну, будет немножечко Туговато, конечно, идти на подъеме Прочность танка будет составлять 1450 единиц Хорошие углы вертикальной наводки То у обоих орудий на минус 10 градусов орудия опускается То есть будет удобно играть от башни но ну, это в принципе у всей ветки, да, по-моему Там и у девятки у десятки тоже По минус 10 градусов орудие опускается вниз Так, бронирование корпуса во лбу 178 С бортов 89, корма 38 Бронирование башни 279 во лбу то есть, ну, самое оптимальное, это, конечно, найти где-то какое-то укрытие, спрятать свой корпус и играть от башни. Ну, если вдруг мы оказались, да, на открытой местности, нам корпус спрятать не получится. Здесь, ну, если делать угол, да, ромбиком, то только такой не очень сильный, потому что борта будут пробиваться, наверное, без проблем. Ну, что, наверное, да, тут что башня, что корпус 89 миллиметров с бортов. То есть, башня, ой, башня броня достаточно картонно. ну теперь перейдем, мне кажется, вот этот танк более интересный. ну скорее всего это будет прем. средний танк АМБТ с механизмом до зарядки. средний урон здесь выше, да? калибр орудия, кстати, не написан, не знаю какой. средний урон 360 единиц бронепробития базовым снарядом 215, то есть даже для базового обычного снаряда достаточно неплохой бронепробитие, если играть с одноклассниками, ну и в принципе танки да, и девятого уровня можем тоже пробивать в НЛД, даже ТТшки будут шиться. Бронепробитие э, специальным снарядом 278 единиц, тут уже, в принципе, и десятки будут пробиваться, да, бронепробитие выше, чем, например, у базовых снарядок у десяток. Да, там в среднем где-то 250, плюс-минус у десятых уровней, ну, если брать, да, ТТ, То есть достаточно неплохой показатель на голде. Время перезарядки магазина В магазине у нас три снаряда Первый снаряд заряжается 18 секунд Второй 13 Третий снаряд заряжается 12 секунд да. Если сравнивать с обычным барабаном Общее время перезарядки всех снарядов Гораздо выше Но зато да, у нас здесь механизм дозарядки В чем здесь плюс То есть если мы выстрелили У нас нет такого да, Как примерно на том же батчате, там Или, АМХ, или вот это, как там 50Б если мы, да, один снаряд выпустили, то есть, либо перезаряжаем весь барабан, либо, ну, разряжаем там, перезаряжаем. А здесь мы один раз выстрелили, и у нас сразу снаряд начинает заряжаться. То есть, в принципе, в этом плане механика очень удобная и интересная. Так, снарядов в магазине я уже сказал. Три штуки. Время сведения здесь на уровне тяжелых танков 2,7 секунд. Ну, я, в принципе, и сказал бы, что этот танк будет, наверное, по геймплею, по ощущениям. Хоть он и средний танк, ближе все-таки к тяжелым танкам. Здесь максимальная скорость у нас 40 км в час вперед, 14 километров назад. А удельная мощность зато составляет 22 лошадки на тонну. То есть... Свои 40 километров этот танк будет делать без проблем. На нем будет комфортно подниматься, да, где-то по рельефной местности, если надо будет забраться куда-то в горку. Так. Ну, в общем, достаточно неплохой показатель, но максималка все равно небольшая. 40 километров. Да, у нас многие ТТ ездят гораздо быстрее. Так, а, да, так плавно перешел от огневой мощи к мобильности. Еще орудия даже до конца не разобрали. Точность орудия будет составлять 0,38. Ну, показатель средненький. Если, да, ну, все равно этот показатель будет, в принципе, лучше, да, учитывая, что экипаж все-таки у нас не стопроцентный, а больше получается, ну, у кого-то может за счет топ-пайков, плюс за вот эти 10%, которые дает командир другим членам экипажа, то есть показатель будет, да, на уровне, не знаю, там 0,36, 0,35, то есть уже достаточно неплохой. Углы вертикальной наводки на 9 градусов орудия опускается. и Всего на 10 поднимается. То есть, если надо будет куда-то стрелять вверх, то, если танк стоит на ровной да, какой-то местности, то орудие поднимается очень-очень плохо. Так. Смотрим теперь. Броня. Ну, корпус картонный. болбу 70 миллиметров с бортов. 40 с кормы. 30, бронирование башни Волбу 250 миллиметров Ну, то есть, это единственное место Куда, чем <с> <с> Место, которым танк может танковать То есть, ну, углы вертикальной Наводки как раз нам позволяют Где-то играть от башни, от рельефа То есть, как раз таки башни можно танковать Все остальное будет пробиваться, да Опять же, башня с бортов 70 миллиметров С кормы 50 То есть, ну не знаю в этом танке так не скажешь, что есть что-то там такое необычное Ну, все равно механизм вот этой дозарядки он все еще пока что интересен да не знаю мне нравится играть на этом механизме я до сих пор иногда играю на этом Бизонте. сейчас вот наконец-то дошел до восьмого уровня в прокачиваемые ветки вот этих танков и тоже наконец-то стал играть с механизмом дозарядки правда пока что на столько орудии надо надо копить опыт ну, а что, уже тут, получается, до Нового года осталось совсем немного. И должны уже показать, что же будет примерно содержаться. Ну, не примерно, да, по-моему, в том году и позапрошенном. Там разработчики сообщают эту информацию. К примеру, какие танки будут содержаться в новогодних коробках. Ну, не содержаться, а какие могут выпасть там с определенной долей вероятности. Которая составляет, наверное, меньше 1%. Но можно испытать свою удачу. Как говорил...